Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим закуску из авокадо. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Чтобы приготовить закуску, нам понадобится авокадо, одна штука, сок лимона, соль и перец по вкусу. Приступим к приготовлению. Для начала нам нужно будет очистить авокадо. Для этого снимаем. Разрезаем авокадо на две части вот вдоль, я разрезала его, прокручиваем. Если у вас будет авокадо спелое, оно очень быстро достанется. Чтобы достать косточку, ножом острым нужно сделать вот так и прокрутить косточку. Натираем авокадо на мелкую терку. До авокадо добавляем перец по вкусу соль тоже немножечко потом досолить если что и сок лимона добавляем где-то ложки 3 столовой хорошо все перемешиваем Будете регулировать по вкусу. Можете добавить больше соли, больше перца или больше лимонного сока. Также сюда вы можете добавить еще мелко нарезанный лук. Это по вашему вкусу может быть. Никакого масла не нужно сюда добавлять. То есть, все, что есть авокадо, оно само очень по себе очень жирное. Там очень много масел. Наша закуска из авокадо готова. Она делается очень быстро, а к тому же еще очень полезно. Не забывайте подписываться на мой канал и аппетита!